Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я покажу вам, как э, создать простейший веб-сервер в Qt. Э, давайте собственно создадим проект, консольные приложения, зададим папку, tutorials, э, simple server. Сервер будет действительно очень простой, он будет однопоточный, поэтому... Э, Интересен скорее в учебных целях. Хотя, в принципе, он будет все работать как настоящий сервер. Так, давайте создадим класс. q server Наследоваться он будет от класса q Далее завершить. В любом проекте, в котором вы хотите работать с сетью, в проектном файле необходимо прописать соответствующую библиотеку network. Сохраняем. И давайте сразу же пропишем все included. Все, что мы будем использовать. Qttcp socket. Соединение у нас сокетное. QDebug. И я сейчас пропишу, потом станет ясно, зачем это нужно. CoolDateTime. Так, в функции main мы создаем наш сервер, и он у нас в конструкции будет запускаться. Давайте, значит, подключим наш класс. Cool. Simple. Server. Uh, Q-simple-server. Сервер. Server. Так, мы его создали. Так. Теперь мы хотим, чтобы в конструкции он сразу uh, запустился, то есть стал прослушивать по какому-то порту. Для этого пишем. If. Listen. Функция uh, для запуска сервера. Qhost адрес В качестве параметров функции Qhost адрес И тут варианты. Видите, any с любого адреса принимает запросы с локального и так далее. Пишем any с любого и прописываем порт 80, по которому наш сервер будет слушать. И теперь давайте в QDebug, собственно, QDebug выведем. Если все хорошо, пишем лист не сервер слушает. QDebug. Если все плохо, то пишем. Uh, error while. Стартинг. Ошибка во время запуска, и здесь поясняем, вызываем метод uh, string. Когда это может произойти, данная ошибка, ну, типичный случай, если этот порт уже, например, занят, uh, тот, по которому мы хотим прослушивать. Итак, класс uh, QtcpServer, в нем нам необходимо переопределить один метод. Называется он Incoming Connection. Этот метод вызывается, когда э, приходит э, запрос от клиента, новый запрос. Создается сокетное соединение, и э, здесь в качестве параметра нам передается дескриптор этого соединения. Теперь нам необходимо создать сокет. Пишем сокет new, qtcp socket. И для того, чтобы связать его с действительным сокетом, реальным сокетом операционной системы, мы вызываем метод set socket descriptor и передаем в него descriptor данного соединения. Теперь мы... Класс сокета, да, он при э, получении данных, при отсоединении, он испускает некоторые сигналы. Мы хотим их обработать. Для этого давайте напишем несколько слотов. Первый слот. OnReadyRead. Этот э, слот будет соединен с э, сигналом ReadyRead. Сигналом, который испускается при Получение нового пакета данных и второй он disconnected я думаю понятно к какому сигналу мы его хотим подсоединить так давайте собственно сначала сделаем это connect socket сигнал ready соединяем со слотом он и сокет сигнал disconnected. Соединяем со слотом. Он дисконек. Итак, давайте э, посмотрим, собственно, как происходит. Э, происходит подсоединение нового клиента, да, то есть запрос от нового клиента вызывается этот метод, сюда передается дескриптор, мы создаем сокет на основе этого дескриптора и соединяем сигнал при получении данных с обработкой этих данных и возможной отсылкой ответа, да, и отсоединяемся. При отсоединении испускается сигнал disconnected. И мы, опять-таки, его обрабатываем для того, чтобы, собственно, все почистить, удалить сокет. Давайте, собственно, напишем реализацию для этих двух сокетов. Класс QTCP Socket, он наследуется, в принципе, от класса QIODevice, То есть, это тот же самый класс, от которого... Наследуется э, класс файла, буфера э, и так далее. То есть с ним можно работать как с файлом, с сокетом. Это очень удобно. Но нам нужно получить указатель на этот сокет. Мы его можем получить следующим образом. -tcp socket Socket. И... Вызываем метод QObjectCast, который занимается поведением типов эм, классов, которые унаследованы от QObject. Ну, в данном случае UTCP socket. А, а приводим мы, собственно, объект, который послал нам этот сигнал. Он получается методом sender. Итак, мы получили снова указатель на наш сокет. И давайте выведем в пудибаг, выведем, собственно, что он нам, что нам послали. И как с файлом мы можем использовать функцию readall для этого. Теперь давайте напишем что-то в ответ. Response назовем его и Тут, согласно протоколу HTTP, мы пишем HTTP версия, допустим, 1.1, код статуса 200 окей, okay, все хорошо у нас. И двумя переносами строк отделяется заголовок от, собственно, контента QR, QN, QR, QN. И здесь у нас некий контент. Сейчас мы его заполним на следующей строчке. Мы пишем сокет. И пишем в него данные. Можно... Итак, response. Методом arc мы можем добавить вместо, собственно, процента, единицы, мы добавим некую, некую строчку. А какую именно? Q. Вот теперь, собственно, на сцену вышел QDateTime. И его статический метод current. Даже вот так вот QTime. time. Current time. Мы переводим его к классу string. Добавляем в нашу вот шапку. И все это дело приводим к byтерей классу QBITARAY этом TOASCE. Так, мы отослали данные. Теперь мы вызываем метод Disconnect. Мы хотим отсоединиться. Disconnect from host. Этот метод он не сразу же отсоединяется, потому что данные могут еще не успеть отослаться. А он ждет, пока все данные будут отосланы, и после этого закрывает соединение. И мы попадаем сюда. Здесь мы делаем что? Мы опять-таки получаем указатель на объект, пославший нам сигнал. И мы его закрываем. Закрываем сокет. И ставим в очередь на удаление. DeleteLater есть такая полезная функция, которая при возможности через какое-то время Удалит этот сокет. Так. Ну, собственно, мне кажется, можно даже запускать. Давайте попробуем. Так, наш сервер запустился, и он слушает. Давайте откроем браузер и смотрим. Да, он показывает время. Сейчас уже за полночь, к сожалению. Но ничего. Мы видим, что при обновлении странички получаются новые и новые значения а, времени. И также, собственно, мы видим, что в Codebug выводятся, собственно, запросы от браузера. Все больше и больше. Вот, можно, кстати, показать, запустив еще один еще один сервер, мы увидели, что он не смог запуститься. Почему? Потому что сокет уже используется. А, на сегодня все. Спасибо, до свидания. В следующий раз мы добавим многопоточность в наше приложение.